Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сегодня расскажу о регламенте, который традиционно считают бухгалтерским, хотя на самом деле он нужен для управления бизнесом, но и в бухгалтерии без него никуда. График документа оборота – это схема прохождения документов внутри компании. В нем устанавливаются виды документов, ответственные за их создание и прохождение и сроки каждого этапа обработки. Если такого графика нет, Петр Иванович из отдела снабжения режет в облу на накладной поставщика. А Мария Васильевна в бухгалтерии списывает со склада несуществующие с точки зрения бухучета материалы и не понимает, почему программа ругается, высвечивая красные остатки. С 2022 года в России есть отдельный бухгалтерский стандарт, который регулирует правила составления и обработки бухгалтерских документов ФСБУ 27-2021. Документы и документооборот в бухгалтерском учете. Он определяет документооборот так. Движение документов бухгалтерского учета в экономическом субъекте с момента их составления до завершения исполнения. Перевожу на русский. Бухгалтерский документооборот охватывает только бухгалтерские документы. А это первичные учетные документы, оправдательные документы и регистры бухгалтерского учета. Их движение начинается в момент составления. И это движение не должно быть таким, как в моем примере. При наличии графика документа оборота начальник отдела снабжения объяснит Ивановичу, что после подписания накладной у него есть три дня на то, чтобы донести документ в бухгалтерии, иначе никакой больше в обу на складе. После составления бухгалтерские документы могут проходить через нескольких ответственных сотрудников из разных подразделений. Завершением исполнения, как правило, будет составление на их основе, финансовая отчетность и передача в архив. Документы при этом не обязательно должны быть бумажными, но и для электронных документов график документа оборота необходим. Без него хаос компании будет современным, продвинутым и с удобными кнопочками. Обычно график документа оборота оформляется как часть учетной политики компании. И несмотря на то, что учетную политику готовят главбух, график документа оборота стоит разрабатывать в плотном контакте с директором. Во-первых, это его зона ответственности, согласно пункту 28 ФСБУ 27 2021 документооборот в бухгалтерском учете организуется руководителем экономического субъекта. А во-вторых, он лучше понимает, какого взаимодействия между подразделениями нужно достичь. И график документооборота отличное средство, чтобы устранить затыки там, где они есть, и добавить бюрократии туда, где царит анархия. Поэтому не стоит рассматривать график документа оборота как часть бухгалтерского учета. Правильнее смотреть на него, как на часть системы внутреннего контроля, которая позволит вовремя и без ошибок готовить информацию, необходимую не только для подготовки финансовой отчетности, но и для оперативного управления компанией. График документа оборота можно составить в виде схемы текстового документа или таблицы. Утвержденных форм нет. Главное, чтобы его можно было удобно читать, и он отвечал на следующие вопросы. Первое. Какой документ составляется в какой ситуации? Второе. Сколько экземпляров нужно составить? Третье. Кто отвечает за составление документа? четвертый, Кто подписывает документ? Пятое. Кому и в какие сроки передается документ? шестой, Кто и в какие сроки обрабатывает документ? И седьмой кто и когда создает документ в архив. Составление графика документа оборота позволяет по-новому взглянуть на организационную структуру компании и бизнес процессы Это полезное упражнение для руководителя, которое может дать мощные инсайты. Но важно понимать, что бухгалтерский документооборот лишь часть общего документа оборота компании. График документа оборота нужен не только в бухгалтерии, а главное